Наши контакты, они сейчас все получат. А вот точно, вот ваша задача. Все, кто занимается гипнозом, нас не лично. найдите по портал канала. И нас лично причем не знают. Да, получите по портал канала наши контакты. По закрытому, по зашифрованному, замаскированному. Я говорю, мы получили по закрытому, зашифрованному, закрытый, зашифрованный контакт. Да, также можете присылать зашифрованные деньги в виде биткоинов, то и на сутки. Тоже по зашифрованному потолканалу, по защищенному криптозашвильку присылайте зашифрованный. Да, это шутка, на самом деле, их никаких не надо, у нас здесь некоммерческий проект, так что... Да, некоммерческий проект. Просто звучит зашифрованный звучит очень классно, хотя тоже не по-русски. Так, и что я хотел сказать? Вот интересно, как мозг слово зашифрованный воспринимает? Ну как, как непонятный. Ну, мама. Мама, это как бы человек, который тебя родил. Мама. То есть mm. есть какой-то. Ну, ты можешь просто сказать ма. И все, и поймешь, в принципе, да? Мать, матрица, мама. В принципе, взрослые понятия с какой-то точки зрения. Ты сейчас куда-то ушел, я вообще я, да я люблю, слушай. Я... я так раз приключаюсь, я такой, что, о чем мы сейчас говорили? Я, а я сейчас... не знаю. Давай я вот начнем говорить об этом. Слушай, <свят> я сейчас, <забиваю свят> эфир, я сейчас... <свят> Кальфа Центаври подключился этому... Mm. к этому. Кстати, мы сегодня тоже еще вопрос про chaneling спросили, что это такое? Кому он доступен? И можем ли мы этот channel. Есть у нас возможность этот ченнелинг активировать. Chinelliнг, блять, Денчик! А еще еще спросили, что такое channeling. Сам что прикол, что наши эти наставники. А что ответили -то? Они сказали, что это такое. Ну, я им тогда говорил, ну, расшифруйте. А, ну, да, слово Ну да, да, что-то такое было. А что там ответил? Я даже не помню. Ну, короче, ничего такого значило он не ответил. И, и, как что сказал-то? Да ж хуйня моченая, это ченнелинг, блин. Ч, ты, же, ты же знаешь, что такое ченнелинг? Ченнелинг да? это это, транс Нет, реального ты... времени называется. Блядь, кто это сказал? Вот слово channel канал. Ну подожди, я... Канал! Каналинг. Опять каналинг, да что блин, это канал, если что, канал. Ченнел. Нет, я-то... Был у меня опыт ченнелинга, когда мне сказали... Ты сейчас подключим, начинай вещать. Я реально, мне задают вопросы, я отвечаю. Ну, а подключили-то. Ну, просто я сидел вот, в группе ребят, из них, который был это, более мощный, так скажем, волшебник. Ага, -а -а. вот. И он говорит, мы ему спрашиваем, а давайте это по починелим. Слушай, ну а ты понял, куда он, ну куда ты, на куда тебе. Ничего не понял, он говорит, сейчас у тебя открылся канал, можешь это задавать вопросы, и будешь получать из космоса ответ. Офигеть, а он кто такой, что... А вот ты почувствовал, что он как бы, у него есть куда-то потенциал? Нет, я просто сижу, мне начинают задавать вопросы, у меня раз ответ пошел. Я сижу, как радио вещаю, опять задают, и я, а я даже не, не понимаю, откуда у меня это в голове. Надо было бы сказать, я стоп-стоп-стоп-попутал, что ли, рабцы? кто такой? <laughs> типа мне тут каналы открывать. Я, давай эти пару каналов ну, откроем. в одном я, месте. Я, я, честно говоря, тогда был в шоке. То есть, я, я понял, что это очень... Но как а -а -а. самому этот канал открывать? Но... Получается, кстати, это извините, перебью, кстати, это как Сергей помнишь Сейчас мы тебе в режим медиума кидешь, типа, помнишь? А вот ну, медиуминг, медиуминг, да. И, и ты сразу будешь у тебя сразу подходить. Но это. А, немножко... ну получается, ченнелинг это просто режим медиума. Ну типа Оля. А, ну, а, а, ну, а мы есть, есть медиумы и медиумы это как? Медиум сказать... рары есть, медиум вел. Я в плане oh, того, так что так медиум так... этот, получается. Вот я так и не понял, можно ли состояние медиума в себе развить, или это только вот ты родился, ты либо медиум, либо не медиум. Вот это открытый вопрос, надо его будет в следующий раз проработать. По а нафига? Ну, мне интересно, можно ли, или он открывается в какой-то момент времени. Мне не, кажется, ну, это... ну, меня Мне кажется, У меня-то кажется. Может, что... я, у меня была способность, она дремала, а потом я так щелк, велком, давай, вещай. Я, Чисто теоретически. Вопрос. Мне кажется, что в зависимости от задачи развития души, как бы, это может открываться у кого-то и закрываться в момент, когда ему надо, не надо. Ну, кстати, может быть. Ну, на самом деле, не ключевой вопрос. Он не особо но интересен, это ченнелинг. Ну, это один из вопрос способов... для чего? Вот, а я вот не понял, вот в, режим, он, в онлайн режиме, онлайн-режиме общаться с высшим наставником, что они дают? Ну, ты посидел, кайфанул момент этот. Получается, как бы гипноз кайфанул. Гипноз в онлайн-режиме. Ну тогда вообще не поймешь, как такое. Ты как вот Слушай, есть же вот люди, знаешь, как говорят они это космические. Они сидят все время такие. И вот, знаешь, как будто в таком состоянии находятся. И не поймешь, они с тобой или не с тобой одновременно. Начинаешь с ними общаться, а он тебя даже не слышит, он как-то сквозь него проходит, он все время на связи сверху. Не, ну этот, э, когда вот мы начинаем вещать, вне зависимости, там, допустим, от камеры, когда как бы мозгами зацепляемся, у нас как раз таки вот открывается этот, этот каналинг. Каналинг. А блин, так как мы сидим, и это, она нас отвлекает просто, и все. Мы, мы, ну, камера, мы на нее ведемся, и она нас отвлекает на нас, понимаешь? Она выходит в режим наблюдателя, мы должны войти в режим наблюдателя друг с другом, чтобы у нас третий какой-то появился наблюдатель. Кстати, кто здесь сейчас бегает? Бегают кто за нами, тут следит? Фоня. Внимание, за нами сейчас следят, вы этого не видите, но мы знаем. Следят, конечно. Вот Здесь сидят вокруг и наблюдают, так что вы можете, вы поставьте защиту и фильтры, все необходимые на ваши Да, на счет канала. 3... фильтры появляются, у появилось, каналах. у нас комната защищена, Да. и никто не может к нам зайти, да, смотреть, подключиться... И что там у вас еще обычно говорится да слушай я предлагаю сейчас онлайн сеанс прокачки энергии устроить что, началось? Же? Несите кастрюлю с водой сейчас у вас там будем я, заряжать энергию. <связать> вот нет в принципе мы можно... лучше вот, зарядим вот этот давай чайник. зарядим чай да и как бы заряжаем на чайник и пошлем доброго чая всем в этом. Штаны. Слушай, я придумал новое это выражение не а чайнинг. Чайнинг, да. Чайнинг. Не, а что ты, кстати, хороший интерактив. Что. Кстати, 18 минут уже ролик разбился на две части давно. И что это еще, Ну, сейчас, значит, уже вторая часть второго ролика, уже можно что-нибудь отжечь, что-нибудь что такое. Ты хочешь еще покажу? Пора заряжать куриц, мне кажется. А зачем? На яйца. На яйца. Чтобы не слить. Да, давайте. У кого проблема с курями, несите. Да, следующий Сейчас раз. мы это запустим этот, как называется слово. -то. Короче, мы пошлем мысли -форму, чтобы они неслись. Да. Слушай, а у меня вопрос, смотри. Ну. Мы же не в онлайн-режиме сейчас вещаем. Ну да. Ну, а она, сука, работает как наблюдатель, понимаешь, она? Нет, ну хорошо. Она, она меняет. То есть, кто будет нас смотреть, да. что включится поток. То каждый раз, когда ты будешь смотреть, ты будешь получать энергетический поток. А сам, знаешь, что прикол? Я что ну, когда общался со своими этими как на... ну не наставниками, а как ну, они ну, коллегами, коллегами, да. как, более опытными коллегами, я их называют. Ага. Они же периодически проводят сеансы общения, и где говорят: сегодня, в 3 часа утра, блин, откроется портал канала. Все, кто хочет пойти здесь в этот поток сознания, получить энергию. Подключайтесь к нам. Ага. И меня, знаешь, что всегда. Блядь, что меня всегда ага. это поражает? И еще надо донатить за это. То есть ну, человек такой, открывает, по, ну не то, что открывает, или он, ему открывается портал-канал, если ты подключишься по телеграмму, ты тоже окажешься в этом портал-канале. Uh -huh. Как я, он через телеграм этот работает? Uh -huh. Мне это интересно. Ну да. Слушай, да он через кошелек работает. Ведь, как бы, смотри, бабки это, как бы, самые элементарные, но при этом, как бы, действенный... Вид энергии, ну, как бы вид А силы, еще знаешь, а фишка какая? что земле работает. поток пойдет вам на пользу только после того, как вы денег закинете. Ну, типа. Мне, мне вот это нравится подход. Типа обмен, да. Обмен, обмен. чего за обмен? Обмен. Ты с кем обмениваешься? Поток ты идет оттуда сверху тебе. Ну, у тебя с ним обмен, ты ему бабки отдал, обменялся. я бабки отдал другому, я проводнику отдал. Еще и а, он еще и перед... энергию, а он как туда? Еще энергию А туда он как передаст? Мне вопрос. Да там нет никого, там передаст. Поэтому такие схемы мне, честно, иногда будет супер. Ну да, Мы же общаемся на всяких мошенниках, Если мы общаемся напрямую... Предлагают скинуть деньги на карту Сбербанка, просто имейте в виду. Или вам кто-то позвонит ночью, скажет, здравствуйте, это ВТБ-банк. Недавно вам, ну, кстати, звонили пару раз на WhatsApp, прям настойчиво так. И типа мы из ВТБ-банка, короче. Ну, еще -то там какая-то мулька вот обычная, мошенническая. Да, с знаете, значком ВТБ, короче. Пез, ну, думаю, вы красавчики. если ползачок поставили, значит, я уже точно поведу тебя. Красиво это ВТБ просто повел. Ну, да, да, служба безопасности, да. Мы, мы, мы на работу, на службу безопасности. Да. Дайте нам деньги, мы им передадим, короче. <сcoff> <сcoff> <сcoff>. <сcoff> не, ну да и что, получается? А, кстати, уже не стоп, нет? А чё, чё, что стоп? Нет, все, записываем. Лан, короче. Ну, я не знаю, будем целый час общаться. Слушай, или... у меня Сейчас основной говорю. вопрос, знаешь, какой? Вот по поводу гипноза. Мне слово гипноз тоже не нравится. Это все полно бурга. Ты вообще хочешь основу, основ порушить? Да, не, основу это как бы все понятно. это хорошо. У нас единственное слово ⁇ Проблемы сон ⁇ И дальше что? Нет, слушай, проблемы сон ⁇ это транс, условно говоря. Так мы же только что сказали о транс. что такое гипноз? Это временное состояние, характеризующееся резкой расфокусировкой внимания. -вали, характер э, и высокой подверженностью внушению. Внушению? Ну, смотри, короче, такая э, картинка. Евреи такие стоят, видишь, такие, ууу, отдай нам все деньги. Ты начинаешь подвергаться внушению. Да -да, ну, реально, Что, смотри, на тебя похож, кстати. Я же тебе говорю, это же я и есть, наверное, в прошлой жизни. А, вот оно, Ченн Внушение. Состояние гипноза вызывается воздействием гипнотизера или целенаправленности внушения. Кстати, это тоже очень хороший момент. Как Вопрос. Quoi? Ну, смотри, человек приходит, да? И вопрос, он сам впадает в это состояние, как бы, или его уже наставник или куратор уже спецпомогает ему, как бы. Во-первых, он его туда приводит, потому что существующее мнение, что типа э, это приводит э, и типа мы сами приходим, на самом деле вас приводит. Вопрос, куда вас приводит? Типа, ну, к машине. Сегодня, или... сегодня же этот сказал, товарищ, yeah. когда общался, я говорю, а как к нам приходит? Он говорит, как, как же он сказал, я думаю, как я могу людей к себе привлечь, он говорит, ну никак, наставники приводят к вам, а, да, приведут потому, к вам будет, людей, да, это... которому вы должны с ними поработать, погрузить гипноз, что-то с ними сделать, то есть, Бля, никак гипноз, мы это блядь, не делаем. Вот погрузить гипноз тоже неправильно, хотя бы, ну, я не, не знаю, знаю. знаю, ну вот смотри, вот я... Давай типа... так просто поработать с ними. Через да. состояние гипнотической техники. Блядь, смотри, гипноз, гречи. Сон, смотри. мою мы Америку открыли, оказывается. Мы тебя погружаем в управляемый сон. Хеллоу, да. Как же так? Ну ты, в общем, понял, да? То есть никаких там этих. Мы ничего такого. То мы дилетанты, реально. Я вот так сижу, думаю. Да, я сказал. Нам не нравится слово гипноз, мы заменим его слово сон. А вам ну да. не говорили, ребят? А скажем, что это не что сон, Гипноз это? на древнегреческом это да. и есть сон. Да, да. А многие об этом знали, что гипноз это сон? Нет. Гипноз сразу люди воспринимают как... Знаешь, что понял?